Друзья, на сегодня самый большой отель, в который мы приехали в Алань, называется "Италия". Просто море, они гигантские, огромные, большие с огромными территориями. В общем, это сеть отеля Италия а в Алании. Идем смотреть номера, территорию. Здесь всего очень много, конечно, за этот раз вам не покажу, но вы по крайней мере будете знать, что это такое. Кстати, он находится через дорогу от моря. Здесь в Алании, кстати, очень много отелей находится через дорогу от моря. Вот так вот нас встречает такое лобби, все новое, стильненькое. Поэтому это гигантский-гигантский отель с его территорией. очень хороший. Я как-то его сильное внимания не обращал, но потом обратил. Здесь у нас зона ресторанов. Вы понимаете, там сходим в Вот, смотрите, сколько паркусов, все очень много. Короче, номеров хватит всем вот друзья ну давайте посмотрим все-таки уже номера игру это вот прям за одним видео вот это сейчас сразу вам весь отель не покажу но думаю вы уже понимаете уровень и качество это первый отель который мне понравился в алании и хотя мы его еще даже весь не посмотрели это номер да? да? Так, мы посмотрите, номер стандарт в италии Сразу у нас встречают гардеробные, душевая, достаточно просторные номера. Вот у нас отдельная кровать, большая кровать. Еще кресло раскладывается, все новенькое, чистое. И давайте выйдем сразу на балкон. Посмотрим вид. Большой балкон. опять же Преимущество данных отелей, данного отеля, что большая-большая территория. И вон там у них свой полностью комплекс можно перейти но мы сюда туда сейчас с вами дойдем и покажу вам все и сейчас покажу вам семейный номер он конечно еще больше идем туда большой семейный номер сразу тоже гардеробный на входе туалет ванна так заходим в одну комнату здесь две раздельные кровати видите опять же большой простор телевизор еще диванчик балкон и еще отдельная комната и здесь то же самое есть две кровати и диван. Вот такой у, вот. у нас большой огромный семейный номер. Все чистое, новое, свежее, так что вам точно понравится. Мы с вами на территорию, конечно же все есть. Как говорил, более 13 баров здесь, бассейны, аквапарк и это только здесь. Плюс еще на пляже это все есть, поэтому огромнейшая территория, как вы видите. Все сделано с размахом, поэтому кто любит вот такие огромные отели, большие, новые, свежие, то вам сюда. как раз детская зона с вами, вот вы видите, можно детям поменьше и постарше спокойно здесь ходить, гулять, развлекаться. Чтобы попасть на пляж, можно пройти как наземным переходом, но удобнее, конечно, по подземному переходу, вот мы сейчас с вами спускаемся, и здесь заворачиваем и переходим. Здесь буквально немножко. Вот и смотрим, мы вышли на пляжную часть отеля Эвталия. Здесь есть уже развлечения, горки. Там, кстати, очень большая, висит в отеле, как-то может сказать. Вот, смотрите, такая аллейка сделана, здесь можно и прогуляться, здесь есть рестораны. И правее будет выход на пляж. Сейчас пойдем покажу. Пляж песчаный, галечный, ну, преимущественно песок, песок насыпной. Вот, можно подойти к бару. К словам бар, здесь есть несколько сезон, есть бассейны для развлечений, есть бассейны для релакса. Я, как я много-много различных баров. Сейчас я вам покажу вид отсюда, кстати, вид отсюда. Очень хороший открывается, друзья. Смотрите. Привет. Привет! Вот вид такой на своей собственной марины. Пологий вход, никаких волн, и песчаный заход преимущественно. Здесь, конечно, помимо просто шезлонгов, есть еще и беседки. А, беседки, они платные, они с обслуживанием, если не ошибаюсь, в районе 100-120 долларов стоят. Можно выбрать беседку и отдыхать в ней. Вот, как видите, пляжик песчаный, вообще без волн. Так что и тихо, спокойно. Здесь вид тоже хороший открывается. Смотрите на горы. Да, хороший фокус. Слушайте, друзья, ну это первый отель, который мне понравился в Алании. Размах, территория, хороший большой пляж. Сервис, питание. Ну, в общем, все отлично. И этот отель точно можно рекомендовать. И для того, чтобы посмотреть цены, не забывайте перейти ниже по ссылке под этим видео. Там все цены на все туры с перелетами, трансферами, они уже стоят. Поэтому обращайтесь, не забывайте, что цены все без комиссии. Вам нужно еще раз говорю, перейти ниже по ссылке под видео, нажать на кнопочку Выбрать город, даты свои и увидеть конечную цену на свой состав в этот отель. Эфталия Аква Резорт. Это второй корпус, вот это вот мы сегодня в новом были, это рядом с ним корпус. Вообще их 4 таких, скажем, территории большие. Вот сейчас мы идем на территорию Аква и посмотрим здесь с вами тоже номера. Вот в отеле Эфталия Аква, тоже семейным номером показываю. Здесь еще все подготовка идет, поэтому пока не все, как говорится, заправлено. Еще видите пакеты здесь. В 2020 году была реновация полностью, поэтому можно заметить всю новизну. Гардеробная кровать, правда не King Size и это мини-номер. здесь еще есть вторая комната здесь есть еще одна двуспальная кровать одна тоже гардеробная потому что акцент делается видимо здесь все таки на людей которые отдыхают как можно дольше да, что привозили вещи, развешивали там и так далее а, здесь у нас балкон балкон в той комнате тоже есть вот там мы сейчас с вами были ходили по пляжу то есть свой бассейн здесь и территория есть выходим и пошли. но сейчас в данный момент этот корпус пока не работает потому что нет загрузки Поэтому он пока еще не функционирует, но как только будет много туристов, он заработает. Ну и конечно номер стандарт. Номер ну стандарт, в общем-то, похожий, да, только нет только комнаты. -то. Также две кровати и кресло. Кресло-кровать. Балконом. Ну, ванна, все это понятно здесь есть. И еще один номер. тоже стандарт. Думаю, в общем-то, все. Весь вид непонятно. Здесь вот вид. Скажем, на зелень, на сад, вид на море здесь открывается. Здесь тоже большая территория, также имеется свой аквапарк, свои зоны, бассейн, поэтому это не означает, что вы живете в этом корпусе, заходите туда. Но у вас есть своя автономия, но пляж, который мы с вами были на пляже, делать вся эта инфраструктура, развлечения. Аквапарки соответственно, 13 баров. Все это можно пользоваться всем и в Талии, которые здесь находятся. Но все-таки я отмечу в Талии Оушен в приоритете. Если будете смотреть этот вариант, смотрите лучше его. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.